Здравствуйте! Приветствую вас на канале Процветок. С вами Ломонос Петр. О чем сегодня пойдет речь в нашем ролике. Мы поговорим о такой культуре, как базилик. В последнее десятилетие эта культура стала очень популярна среди наших огородников. Почему? Потому что листья базилика употребляются в салатах. Ну а салаты мы тоже как бы стали любить. Ассортимент салатных культур стал на наших участках гораздо-гораздо больше. Далее, базилик применяется при консервации. Добавить пару листиков базилика при консервировании огурцов, помидор или тех же кабачков, и вы заметите, как себя качества этого продукта гораздо улучшится. Далее, сухой порошок из базилика, очень хорош в мясных блюдах, также в рыбных блюдах добавляется сухой порошок базилика, и блюда приобретают, приобретают блюда там, консервации любые, приобретают, значит, очень хороший это самое, э, вкус, очень интересный оригинальный вкус, и, значит, они становятся более аппетитными. И вот многие как бы выращиваем базилик, у кого-то он получается, у кого-то не получается. Давайте будем разбираться с ошибками, которые мы допускаем при выращивании базилика. Ну, базилик это теплолюбивое растение родом из Средиземноморья, то есть субтропические районы, где он произрастает. Но он произрастает в более южных субтропических районах, то есть там, где климат близкий к тропикам. Это Средиземноморье, но это как бы более африканское Средиземноморье. И почему он унаследовал от этого теплолюбивость? Поэтому теплолюбивость, культура теплолюбивая. Ну, значит, технологии выращивания базилика есть две. Первая технология выращивания это посев в открытый грунт но это можно сделать не раньше середины мая в середине мая взяли высели в открытый грунт наши сходы появляются через две недели учтите этот момент то есть конец мая начало июня появятся только первые всходы в этом случае нашего базилика вы можете сделать одну срезку листьев больше вы листьев не срежете это раз что дает выращивание в открытом грунте. Ну, конечно, хлопот гораздо меньше. Но более хлопотно это выращивание базилика через рассаду. Выращивать через рассаду, значит, почему более хлопотно и в каких случаях оно необходимо. Значит, для того, чтобы собрать семена базилика, его выращивают только через рассаду. Второй нюанс, что выращивание через рассаду позволяет сделать не один сбор листьев, а два-три сбора листьев. То есть... Растения мы получается более продуктивно используем, мы используем как бы, время и растения более продуктивно дают более, больший выход зеленой массы. Ну и дальше, что необх... необходимо помнить, что для базилика подойдет любая огородная почва, то есть растение прихотливое, ну, конечно, почва плодородная и реакция ближе к нейтральной. На такой почве ваш базилик будет расти гораздо лучше. Ну и далее растение очень светолюбивое, поэтому чани, значит, вам не удастся получить хорошей э, зелени, это раз. И во-вторых, чани, базилик будет не такой ароматный, это два. Поэтому по этим нюансам отводите и плодородные, и плодородные и почвы и солнечные места. Тогда ваш базилик будет ароматный и будет давать хорошую продуктивность. То есть будет очень расти хорошо. Ну, высота растений обычно колеблется от 30 до 40 сантиметров И как бы всегда заканчивается с ответием. Как начинают появляться с ответьем? верхушку можно срезать. Тогда растения станет больше давать боковых пасынков. И соответственно он будет ну, больше нарастать зелени на вашем базилике. Селекционеры работают с этой культурой давно и уже, значит, получили много разных сортов. Есть, значит, базилики с ароматом корицы, есть базилики с ароматом ванили, есть базилики мятные, потому что линейка базиликов очень-очень широкая, поэтому вкусный. Базилик, который вам подойдет, вы выбираете сами. Посейте разные базилики, потом попробуйте их в салатах, консервациях, и вы определитесь, какой базилик вам лучше подходит. Ну, одно общее такое правило. Все базилики, которые с фиолетовыми листьями, они более ароматные. Они более ароматные, то есть более душистые. Базилики с зелеными, зелеными листьями, они менее, менее, души, менее душистые. Поэтому, если у вас есть какие-то аллергии на растения, значит, вы сажаете зелено-листные базилики. Если вы нейтральны к растительной еде, значит, вы можете выращивать фиолетовые, фиолетовые базилики. Вот. Используйте вот эти способы. Пусть это растение поселится на вашем огороде. Попробуйте один раз, впишу и вы его постоянно будете, будете применять на, на своем участке. Удачи вам, и приятного аппетита, до свидания.